Здравствуйте, меня зовут Надежда Мещерякова, и это прямой эфир для абитуриентов. Сегодня мы с вами поговорим о поступлении в Институт международных отношений Казанского федерального университета. На ваши вопросы сегодня ответит Им Мудинова Альбина Марсельевна, заместитель директора по международной деятельности, руководитель Центра профориентационной работы и международного сотрудничества. Здравствуйте. Здравствуйте. Далее Иликова Лилия Эрстовна заместитель директора по международной деятельности, а также Раков Степан Сергеевич, председатель студенческого совета. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, как обычно, можете задавать свои вопросы в нашем инстаграм-аккаунте КФУ. Мы обязательно на все ответим. Итак, начнем, наверное, со вступительного слова. Предоставляю слово вам. Добрый день, дорогие наши подписчики, подписчики Казанского федерального университета, но здесь у нас еще параллельно проходит другой инсталайф в АСК МО. это как раз для абитуриентов Института международных отношений. Сегодня мы приветствуем вас на таком уже традиционном мероприятии для наших абитуриентов в течение всего года. Перед вами выступали руководители высших школ, это деканы высших школ и презентовали программы направления подготовки как бакалавриата, так и магистратуры. Сегодня же у нас несколько другое да, выступление, оно отличается. Сегодня я хотела бы представить в целом Институт международных отношений, и далее я уже передам слово своим коллегам. Но ну, хотелось бы, конечно, пару слов сказать о самом институте. Этот институт, Институт международных отношений, это такой мощный научно-образовательный многофункциональный центр. Это одно из самых крупных подразделений, Казанского федерального университета. Но свою историю начинается с 1804 года и нам уже в будущем году исполнится 8 лет. На самом деле на данный момент у нас проходит обучение ребята из 46 стран и более тысячи из них являются иностранными гражданами. А в целом в Институте международных отношений обучается свыше 6 тысяч студентов. Обучение проводится по 12 направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры. На каждом из направлений подготовки наши студенты изучают по два иностранных языка. А на некоторых профилях подготовки студентам дается уникальная возможность изучить еще и третий иностранный язык. Линейка Института международных отношений, линейка языков, да, она представлена как восточными, так и европейскими языками, среди них это и английский, естественно, да, немецкий, итальянский, испанский, корейский португальский, русский, как иностранный для наших дорогих иностранцев, ну и многие другие иностранные языки. Важно отметить, что преподавание наших иностранных языков – это основной, это такой ключевой момент для Института международных отношений, ведь преподавание ведется как носителями языка, так и профессиональными лингвистами, ведь именно в нашем институте работает настоящий переводчик, да, синхронист Латып Фниас Растамович, который является и переводчиком президента республики Татарстан. И это очень важные да, такие моменты. Также, конечно, хотелось бы отметить и то, что в нашем институте работают носители языка из разных стран. Да, Вот Лили Эрнстон, я думаю, также расскажет и из Бразилии, и из Португалии. И это действительно, это и именитые ученые, это реальные преподаватели, лингвисты, переводчики, носители языка, которые постоянно работают с нашими дорогими студентами. Более того, у нас очень развитые стажировочные программы, да, и более 700 студентов ежегодно у нас выезжают на международные языковые стажировки в вузы-партнеры, которых на данный момент насчитывается в Института международных отношений более 200, а точнее 226 вузов-партнеров из 65 стран. Ну и сейчас да, вот более, более подробно, наверное, об этом расскажет Лили Эрнстон Ильикова, да, которая является замечательной, директора по международной деятельности. Она как раз осветит основные перспективные направления подготовки, да, направления в целом и по развитию, Кроме и по развитию. науке да, Института международных отношений. Я передаю слово вам. Спасибо большое, Альбина Марселевна. Добрый день, уважаемые друзья, дорогие наши будущие, надеюсь, коллеги. Я бы хотела рассказать о том, какие цели перед собой ставит наш институт и как мы планируем развиваться. Я думаю, что о направлениях подготовки в целом наверняка вам уже рассказывали в предыдущих эфирах, поэтому, может быть, я сосредоточилась бы на том, какие в целом направления действительно, как мы будем развиваться. Традиционно наш институт считается центром развития востоковедения и востоковедческих исследований. Это наша сильная точка. И вместе с этим мы разве, планируем развивать и другие направления сотрудничества, в частности, открывать для себя и европейские направления, и латиноамериканские направления. Об этом я хотела бы немножко подробно, подробнее сказать, потому что ну, сама я специализируюсь на итальянском языке, поэтому как бы, вот, и направление сотрудничества с этой страной мне ближе, может быть, я о них могла бы рассказать больше. В частности, наш институт является уже несколько лет... Участникам программы PREA, это программа для Consulato Italiano моска это программа развития итальянского языка в России. И ну, какое-то время назад, когда эта программа только начиналась в России, в ней участвовали практически только московские вузы. И мы, наверное, стали одним из первых вузов региональных, который вот у себя эту программу внедрил при поддержке консульство Италии, у нас проходят и мероприятия, в последнее время все больше онлайн, конечно, в рамках которых мы сотрудничаем с итальянскими вузами. У нас проходят Дни итальянской культуры, недели итальянского языка. Достаточно долго мы проводим уже День европейских языков, он традиционно проходит в сентябре, и в рамках этого Дня языков мы проводим открытый урок открытый урок иностранного языка. В частности, всегда у нас там представлен итальянский язык, португальский язык тоже. Достаточно много коллег, которые, с которыми мы работаем у нас, иностранных, и здесь я хотела бы выделить, например, вот мы сотрудничаем с университетом Милану Статали. Это университет, который входит в рейтинговые университеты по направлению гуманитарной и социальной науки. Мы, конечно стараемся привлекать таким образом, чтобы у нас наши коллеги зарубежные были привлечены не только, в рамках преподавания языка, но и в рамках каких-то научных исследований. Мы приглашаем их на свои мероприятия, и мы стараемся, чтобы у нас оставались следы вот такого сотрудничества в виде наших научных статей, потому что публикационная активность, в частности, международная коллаборация в публикационной активности для нас это один из приоритетов. Именно таким образом мы оказываем, как это называется, академик impact, то есть вносим свой академический вклад уже в репутацию всего ВУЗа. Кроме того, у нас давно сложившиеся отношения с Миланским католическим университетом, это один из самых престижных итальянских вузов, расположенный в Милане, вуз с достаточно давней истории, и в котором также социальные и гуманитарные науки очень хорошо развиты. В последнее время, конечно, пандемия нас немножко в этом плане... Подвела, мы не могли не выезжать, не приглашать к себе коллег, тем более, что вот вы помните, что в Италии была сложная ситуация, особенно год назад с вопросами эпидемиологии, но тем не менее отношения мы поддерживаем, к счастью, все наши коллеги живы и здоровы, и мы планируем, что в дальнейшем мы все-таки будем выходить уже на очное сотрудничество. Мы также развиваем сотрудничество с парижскими университетами, с французскими. Для нас это тоже очень важно, потому что одно из наших, наверное, перспективных направлений ⁇ это все-таки российские исследования, Russian Studies, которые часто интересуют наших зарубежных студентов и наших зарубежных коллег, которые планируют развивать с нами сотрудничество. Это одно, как бы, скажем так, из направления на ближайшие 10-15 лет. Это такая перспектива, перспектива, поскольку Россия все-таки и российский период, и советский период истории вызывает очень большой интерес у наших коллег. И здесь мы как раз вот планируем сотрудничать как с французскими вузами, париж нантер например, где у нас есть наш коллега, который занимается как раз развитием, как это они русистики. Вот. У нас есть наши коллеги в Скандинавии, в Швеции, несколько исследовательских центров, которые тоже заинтересованы в этой тематике, и мы планируем в дальнейшем вот как-то развивать с ними сотрудничество, привлекать их к нашим мероприятиям для начала. Ну и традиционно, конечно, немецкие коллеги, с которыми у нас много мероприятий, с которыми у нас много сотрудничества Тут, наверное, меньше всего проблем и в очном их участии. И как я, как уже Альбид Марсельна в самом начале сказал, и как я хотела отдельно рассказать, для нас, конечно, очень перспективное направление — это Латинская Америка. Буквально на днях, вот с 20 по 22 мая у нас в гостях была делегация посольства Бразилии в составе первого секретаря этажа по культуре, по вопросам образования и научной дипломатии. И это для нас ну, достаточно серьезный шаг в развитии сотрудничества, поскольку э, речь идет не только о преподавании бразильской версии португальского языка, а это я хотела бы отметить, это большая редкость на самом деле, потому что э, в России сейчас работает только один э, присланный преподаватель-бразилец э, вот по программе грантов Министерства образования Бразилии, он работает в Москве. Мы с своей стороны тоже, конечно, привлекаем, мы очень заинтересованы в том, чтобы у нас бразильские коллеги работали, и как раз этот аспект сотрудничества мы обсуждали с представителями посольства. Для нас действительно это очень важно, чтобы наши студенты, чтобы наши перспективные студенты имели возможность изучать Разные, различные языки причем именно такие языки которые позволят им в будущем быть конкурентоспособными на рынке труда это очень важно и действительно нас, мы получили поддержку в этом плане наша заинтересованность она откликнулась в бразилии есть уже целый ряд вузов которые с нами хочет сотрудничать опять-таки на прошлый год планы были немножко заморожены по всем понятным причинам но Мало-помалу все восстанавливается, авиасообщение, мы думаем, что когда-нибудь будет восстановлено, планы большие, у нас уже есть перекрестное участие наших сотрудников и сотрудников бразильских вузов в наших научных журналах, мы планируем совместное проведение совместной какой-то мобильности студенческой и, студен... и мобильности академической, это действительно было бы очень ну, ярким шагом, потому что Раньше так, конечно, говорили про итальянцев, что итальянец — это веселый русский. Да? Но вот в этот раз я услышала то же самое высказывание от бразильских коллег, что бразильец это тот же самый веселый русский. Поэтому, как они сказали, мы хотели бы принести вам немножко больше солнца, немножко больше улыбок, немножко больше, вот такой, может быть, вида бразилеера, как это было сказано. Поэтому планы у нас большие будем надеяться что все сбудется и если вы надеюсь что будете нашими студентами у вас большие перспективы те сочетания языков которые мы даем это ну, практически эксклюзивные зачастую те исследования которые ведутся у нас это всегда очень качественные выстраданные да, с очень ответственно наши преподаватели подходят к своему делу, и наши ученые очень заинтересованы в том, чтобы вот мы как-то присутствовали на мировой арене, и с тем, чтобы наши студенты выходили все-таки конкурентоспособными, с очень широким и вместе с тем, с очень особенным набором знаний. Спасибо. Спасибо большое, Лилия эрнстона Ребята, на самом деле, вот, пока вы думаете, да, какие там вопросы нам еще позадавать, на самом деле Лилия Эрнстовна очень важный аспект подчеркнула, что у нас развита не только международная деятельность, да, вот те вузы, которые как раз она сейчас упомянула, с ними мы работаем, да, с ними мы работали до этого и будем работать. Соответственно, ребят у нас выезжают на международные языковые стажировки вот в эти вузы-партнеры. Но это касается не только да, именно стажировок, но еще и касается научных коллабораций. Вот Лилия Эрнстон у нас как раз отвечает за публикационную активность института, знает не понаслышке, что это такое, и действительно для будущих магистров да я знаю что среди э, нас среди вас подписчиков да такие тоже есть те ребята, которые сейчас заканчивают бакалавриат, это действительно те ребята, которые затем будут поступать в магистратуру и в аспирантуру, они должны иметь при себе в любом случае портфолио. Да? И как раз вот эти публикации, они закладывают основу этого портфолио, поэтому это очень важные моменты. И то есть не обязательно выезжать в вуз, да, в страну, самое главное, да, с ними можно коммуницировать, и вот как раз Лилия помогает нашим студентам в этом и нашим преподавателям да, в том числе. Поэтому это очень хорошая коллаборация. Но на самом деле, вот мы сейчас подчеркнули общие да, для бакалавров и для магистров. Да. Есть еще два аспекта общих для наших бакалавров и для магистров. Это общежитие и студенческая, а точнее яркая, насыщенная студенческая жизнь. Я хочу предоставить слово Степану Ракову, который является председателем студенческого совета нашего института, нашей, нашей гордости. Да. Степан, тебе слово. Спасибо большое, Альбин Марселина. Да, здравствуйте, уважаемые подписчики, абитуриенты, будущие первокурсники. Как уже Альбин Марселина сказал, меня зовут Раков Степан, я являюсь председателем студенческого совета и правобюро Института международных отношений. И, наверное, расскажу вам про наше студенчество. Как уже сказали, оно у нас яркое, мощное, сильное. У нас представлено большое количество направлений, где абсолютно каждый первокурсник может себя найти абсолютно в любой сфере. Это как и творчество, спорт, наука социальное направление, патриотическое. В общем, если у тебя есть свободное время, ты всегда найдешь, чем заняться, потому что в любом случае ты что-то найдешь в каждом из направлений. Допустим, в культурно-массовом направлении ты можешь выступать на большой сцене уникса с тысячным залом, с зрителями, зрителями. Да? У нас представлено большое количество танцевальных коллективов, вокальное направление, театральное направление. Если ты в какой-то своей дошкольной среде этим занимался, то ты очень классно можешь это продолжить потом в студенческой среде. Вот, также у нас есть информационное направление, у нас ребята снимают классные видео, фотографируют, устраивают фотосессии. У нас есть социальное направление, где ребята тоже помогают пожилым, животным. В общем, если ты неравнодушен к другим людям, да, тебе можно идти в это направление. Про что еще можно рассказать? Ну, вот наверное, спортивное хотел бы, направление. Да? Я хотела бы еще, да, извини, Степан, перебью. Вот Степан нас совсем недавно стал председателем студенческого совета. И я хотел бы, чтобы ты рассказал, как ты им стал, почему ты заинтересовался такой активной общественной деятельностью в нашем институте. Скажи свою историю первокурсника. У меня вот тоже так первокурсникам эта волна студенческого актива захватила и уже на, несет уже на протяжении трех лет. Был абсолютно во всех направлениях. Вся эта работа меня очень сильно мотивировала, и хотелось самому продолжать развивать вот это все развивать наш институт. Вот я в какой-то степени огромный патриот своего института вот, и за счет этого вот продолжаю свою какую-то деятельность. Mm -hmm. вот. Недорассказал, рассказал, вот у нас еще есть спортивное направление, где представлены большое количество видов спорта. Я как спортсмен Наверное, бы тоже обрадовался. Вот, и я сам обрадовался, когда поступал, то, что представлены почти все виды спорта, постоянно проходят соревнования, как и на уровне института, университета, так и на уровне России. Наши ребята тоже постоянно выступают. Вот, ну и, конечно, у нас э, вообще просто огромное научное направление. Абсолютно на каждом отделении. Это историческая, лингвистика, международка, где проходят постоянно различные модели. Э, в общем, рассказывать можно долго про каждое направление. Мы, наверное, тут будем сидеть до вечера, если я буду рассказывать абсолютно про каждое направление, потому что я этим живу каждый день. Вот, поэтому если у вас будут какие-то вопросы или если вы хотите у вас какие-то идеи в будущем появятся, когда вы уже станете первокурсником, какие-то проекты, мероприятия, вот, мы будем с вами вместе работать. Я думаю, вам это очень сильно понравится. Также Альвин Марсельна затронула тему общежития. Да, Все наши первокурсники живут просто в замечательнейшем месте этой деревни универсиады. Как правило, студенты первокурсники живут по 4-5 человек в комнатах. Представлены абсолютно все удобства, кухня – санузел, кровати, в общем, есть абсолютно все. Также на территории деревни универсиады есть инфраструктура со спортивными площадками, кафе, магазинами, абсолютно со всем. Так что, если бы не учеба, можно было прямо жить, так скажем, в деревне универсиады. Uh -huh. Вот, поэтому, как уже сказал, студенчество наше огромное, и наш основной, наверное, девиз — это то, что мы являемся семьей, ведь у нас огромное количество, мы все разные, историки, лингвисты, международники. И... Всем объединяемся, все мы поддерживаем друг друга и помогаем во всех начинаниях. Вот, наверное, это наша основная идеология, из которой мы идем уже на протяжении восьми лет, как сказала Тальбин mm -hmm. Марсельна. Yeah. Yeah. Спасибо большое, Степан. Я думаю, что мы можем сейчас перейти к некоторым вопросам и, по ходу, да, мы что-то будем дополнять и рассказывать, потому что рассказывать мы можем бесконечно в нашем институте. Да, сразу хочу сказать, что огромное вам спасибо за такое обширное представление института. И мы сейчас перейдем к вопросам, которые больше касаются процедуры поступления. Поговорим сначала про любимое всеми ЕГЭ, про то, какие предметы нужно сдать, чтобы поступить к вам. Ну, ребят, вот в этом году да, у нас вступил в силу, силу такое изменение. Если раньше была определенная четкая комбинация того, какие предметы сдает поступающий, в этом году есть определенные изменения. Вот у каждого вуза, у каждого института, да, в том числе вот в Казанском федеральном университете, на сайте приемной комиссии вы находите контрольные цифры приема. Это так называемый КЦП. Это основной документ, с которым вы работаете в течение всего лета. Там представлено направление подготовки, затем количество экзаменов, какие это экзамены, какие проходные баллы по этим экзаменам, ну и, соответственно, форма обучения да, и количество лет обучения и количество бюджетных мест, количество контрактных мест. Вот этот основной документ как раз и в нем и как раз прописано, какие экзамены присутствуют. Для Института международных отношений, поскольку вот здесь все направления в основном, да, за исключением экономики, это социогуманитарный блок, здесь основными являются история, иностранный язык, обществознание, русский язык и математика. На педагогическое направление подготовки, педагогическое образование с двумя профилями подготовки это история общества знаний, история иностранные, европейские восточные языки, в этом году. Представлены абсолютно все предметы, сдаваемые как ЕГЭ. да. Вот в этом году есть ребята те, которые сдают единый государственный экзамен, а есть те ребята, которые не собираются поступать в университет и сдают так называемый ГВЭ, это государственный выпускной экзамен. Да? И вот если вы сдаете ЕГЭ или вы сдаете экзамен у нас уже в университете, если вы, естественно, окончили... Среднепрофессиональное образовательное учреждение, так называемые спо учреждения, то вы можете претендовать на сдачу вступительного испытания на базе ВУЗа, того ВУЗа, куда вы поступаете. То есть вы сдаете либо ЕГЭ, либо вы сдаете вступительные испытания на базе ВУЗа, если вы закончили колледж, техникум и другие среднепрофессионально-образовательные учреждения. Что касается... Варьирование да, вот этих самых предметов. Если раньше было четкое определение экзаменов, которые необходимо сдать для поступления в ВУЗ, то теперь сам университет, сам институт устанавливает вот эту различную вариацию. Да? И то есть если вы сдаете вот линейку из предметов «История», «Общество «Русский», «Иностранный язык» и «Математика для экономики», то вы можете претендовать абсолютно на все Направление подготовки нашего института на все формы обучения. Вообще в институте международных отношений одна форма обучения, по факту-то, очная, но у нас есть так называемая еще вечерняя форма обучения, очно-заочная форма обучения на направлении подготовки лингвистика. Вот вы увидите в контрольных цифрах приема лингвистика очно, лингвистика очно-заочно, и там и там есть количество, определенное количество бюджетных мест. На очке 35, это большое увеличение, я об этом чуть позже скажу, а на очно-заочно 18 мест. Чуть-чуть да? поменьше, но очень многие сейчас родители пугаются, что же такое за вечерняя форма обучения, как это так. Но на самом деле это для тех ребят, которые вынуждены сами себе зарабатывать на жизнь, они спокойно могут работать до 5 часов и заняться. Там, как правило, начинаются с 17.50 обычно начинаются у нас занятия, и вплоть до 9 часов вечера. Ну и суббота полный день. Вот. Что касается экзаменов, да, которые... Сдаются. Вот в контрольных цифрах приема вы видите самый первый экзамен и самый последний экзамен. Вот эти два экзамена вы сдаете в любом случае, это профилирующие экзамены. То есть самый первый – это профильный экзамен, обычно у нас это история да, на международных отношениях, для лингвистики – это иностранный язык, да. на педагогическом образовании – это общество знаний, профильный предмет, и серединку вы выбираете. Там будет, допустим, либо иностранное, либо обществознание, то есть через слэш это прописано, и вы выбираете, какой экзамен вы подаете, то есть результат какого ЕГЭ вы подаете на это направление подготовки. Естественно, будучи умным человеком, вы подадите тот результат, который является наивысшим да? Ну и, соответственно, уже можете претендовать на поступление либо на контракт, либо на бюджет. На всех направлениях подготовки Института международных отношений с этого года имеются бюджетные места. И в этом году произошло колоссальное увеличение, практически в два раза увеличилось количество бюджетных мест по сравнению с прошлым годом. И, возможно, еще это увеличение и пройдет дальше. Я, я надеюсь, что я ответил на этот вопрос. Да, спасибо. Следующий вопрос, который волнует одного из, возможно, ваших будущих абитуриентов. Если моих баллов не хватит для поступления на бюджет, предложит ли мне контрактную форму обучения? Нужно ли сразу подавать документы на бюджет и контракт? Mm -hmm. Коллега, не просят, да, если я отвечу. А, ну вот, Поскольку вот мы часто так сталкиваемся с этими аспектами, на самом деле я вас, дорогие абитуриенты, всех вас буду встречать э, в приемной комиссии. Я являюсь руководителем приемной комиссии нашего института, и вы все в любом случае через меня пройдете. Дело в том, что м, те ребята, которые у нас сомневаются да, в своих баллах, если вы сдали на 260+, плюс, вы уже думаете о том, что вы, скорее всего, -то на бюджет поступите. Но если вы сдаете средничково, то, естественно, необходимо и задумываться о том, что лучше подать документы еще и на контракт. Вот когда вы подаете документы, в первую очередь для того, чтобы вам подать документы, необходимо зарегистрироваться на сайте «Буду студентом». Это социально-образовательная сеть, ну, наподобие ВК, да, можно сказать. Вы заполняете все поля анкеты, прикрепляете документы. Заявку, кстати, вы подаете только после того, как у вас будет аттестат либо диплом об образовании на руках, потому что там необходимо скан, да, приложить, без этого заявления просто не распечатается, вы регистрируетесь и подаете заявление, заявление о приеме. И вам будет предложено на выбор, то есть вы выбираете КФУ, Институт международных отношений, допустим, направление подготовки, лингвистика, вы подаете отдельно на бюджет, сохраняете, Распечатываете, подписываете, сканируете в PDF, прикладываете в эту систему. Затем вам необходимо снова нажать «Институт международных отношений. Лингвистика уже контракт». Также распечатываете, подписываете, сканируете и вкладываете. И это будет считаться одним заявлением. То есть не надо думать, что вы израсходуете да, вот эти свои возможности, 5 заявлений, 5 направлений подготовки, 5 вузов и так далее. То есть вы подаете в рамках одного направления Можете подать на лингвистику, на очную, заочную, и на контракт, и на бюджет. На очку, и на контракт, и на бюджет. И это будет считаться одним заявлением. То же самое педообразование. Да, у нас есть педообразование химия, биологии и так далее. А есть педообразование история. Так вот, вы когда подаете в разные педагогические, на разные педагогические направления, то есть на разные профили да, подготовки, это будет считаться не 10 заявлениями, а только одним заявлением. Поэтому все могут претендовать, конечно же, на контрактную форму обучения. Скажите, а если у вас программа двойных дипломов? Да, Лилия Устина, я хочу передать слово вам, поскольку у нас профилирующий заместитель директора Лилия Устана. Хороший вопрос. Вообще программа двойных дипломов – это вещь достаточно сложная, но мы ставим такие задачи перед собой, потому что очень понятно, что это интересно для наших абитуриентов, это интересно для наших студентов, для тех, кто будет поступать и хотел бы иметь двойной диплом. Я можно, я когда говорила про латиноамериканское направление, забыла немножко mm -hmm. сказать, я все-таки добавлю, да, потому что вот я сказала про планы, но у нас уже есть сотрудничество с двумя университетами Перу, Университет Лимонорте, Сезар валеехо и университет Сан-Маркос в Перу. Это вообще старейший университет в Латинской Америки. У него более чем 500-летняя история. То есть это самый старый университет в той части мира. И вот мы с ним сотрудничаем. У нас даже преподаватели туда выезжают, читают лекции по истории, по этнографии, потому что как раз это направление оно традиционно пользуется интересом. Вот на самом деле, когда мы... Про себя говорим, да, вот особенно то, что мы в Татарстане, это считается само собой разумеющимся, что здесь у нас такое сосуществование и взаимопроникновение культур. Но именно этот момент он очень привлекает всех наших коллег, которые приезжают из других стран. То есть это э Интересно было и нашим европейским голландским коллегам, это интересно и нашим бразильским коллегам, это интересно и нашим перуанским коллегам. То есть практически вот этот момент, он как бы всех интересует. Поэтому да, мы планируем развивать дальнейшие программы. Другое дело, что как бы вот для себя очень хорошо сейчас оцениваем, какое направление действительно стоит развивать, потому что это ну, такая рядовая история. Вопрос, который поступил от нашего зрителя. Можно ли поступить на магистратуру, если ты не изучала языки? Ну, вообще, на самом деле, в магистратуру можно будет поступить, даже если ты физик или химик, и поступить на лингвистику. Да? Естественно, базовое знание иностранного языка нужно. Вот, кстати, Высшая школа иностранных языков и перевода, руководителем которой является Сабирова Диана Рустамовна, она всегда отмечает на Дне открытых дверей, что они реально осуществляют подготовку по иностранным языкам у всего Казанского федерального университета, потому что именно наша высшая школа является вот как раз работником таким, как называемым, да, на межфакультет. То есть, и ребята, которые учатся на физико-математическом направлении, да, на научных направлениях подготовки, они все изучают иностранный язык. И какое-то, да, уже знание определенного языка иностранного, в основном это, конечно, английский язык, да, у них уже на данный момент есть. Другое дело, когда ребят, э, человек поступает в магистратуру, он должен сдавать э, экзамен. Вот эти вступительные испытания в магистратуру, да, это одно экзамен. Испытания. Если вы, поступая на бакалавриат, сдаете 3 или 4 да, вступительных испытаний, либо ЕГЭ, то в магистратуру на одну программу, да, либо там на одно направление, в зависимости от того, как это все рассматривается в контрольных цифрах приема, вы поступаете и сдаете только одно вступительное испытание на программу, либо на направление подготовки. И здесь, допустим, если мы говорим о лингвистике, да, то здесь, конечно, базовое знание иностранного языка, оно приветствуется, да? то есть если вы собираетесь поступать на бюджет, естественно, вы должны понимать, да, что вы будете переводчиком, да, где-то, может быть, вы будете синхронистом. Если вы поступаете на теорию-методику преподавания изучения иностранных языков и культур, то вы можете стать и преподавателем иностранного языка, и, естественно, это необходимо. Если вы поступаете на востоковедение, африканистику, да, вот Степа у нас учится на востоковедении, но э, он пока на покалавриате еще учится, да, вполне возможно, что потом пойдет в магистратуру. И здесь, конечно же, тоже необходимо знание восточных языков, потому что там собеседование про проводится на этих языках, там, на корейском, да, либо на арабском, либо на турецком, либо на китайском языке. И поэтому в любом случае какое-то знание языка нужно. Есть направление подготовки, где это не обязательно. То есть у вас, у вас есть уже определенный да, какой-то фундамент у себя в голове, вы прекрасно понимаете, что вы знаете историю международных отношений, историю отечества. И вы спокойно можете поступить и на международные отношения, и на историю, и на реставрацию, данную историю искусства, этих направлений ну, большое количество на самом деле. Но если вы выбираете для себя вот эту языковую стезю, конечно же, я рекомендую позаниматься дополнительно с репетитором. Или же пройти курсы подготовки в Центре развития компетенции «Универсум плюс», который вот находится по адресу Кремлевская, 35, 3 и 4 этажи. Там регулярно у нас Ольга Игоревна Донецкая, руководитель, принимает так называемых слушателей да, вот этого центра и готова помочь ребятам укрепить знания иностранного языка, и даже с нуля. И причем различные школы проводятся, как зимние, так и летние. Поэтому, если вас вот это интересует, вбейте просто в гугле «Центр развития компетенции Универсум плюс», и вы дополнительно получите возможность за небольшие совершенно деньги улучшить, укрепить знания иностранного языка. Спасибо. Скажите, а если мы вот будем говорить об иностранцах, нужны ли им, во-первых, какие-то дополнительные особые справки медицинские, чтобы прилететь в Россию, и, во-вторых, какие сроки проведения вступительных экзаменов для них? ну На самом деле для иностранцев да, ситуация отдельная. У них будет несколько волн вступительных испытаний. Расписание будет у нас на сайте Казанского федерального университета. Можно прям так и вбить. Расписание вступительных испытаний, бакалавриат да, иностранным гражданам. Да? Либо просто там есть вкладка иностранным гражданам. И спокойно можно пройти по этой ссылке и получить информацию о том, когда у нас планируются эти экзамены. Да, у нас будет в июне, в июле и в августе. И ребята, в зависимости от того, как быстро они получают свои дипломы да, о предыдущем образовании, затем надо пройти на старификацию, то есть подтвердить да, свой диплом, они подают документы и заявления да, на направление подготовки и обучения. Что касается... Второй вопрос, какой у вас был? А, так, по, поводу справок, справки, по поводу да, справок. Особые. На самом деле в Казанском федеральном университете дополнительные справки нужны на одно лишь направление подготовки, на педагогическое образование. И справка это называется 086У. Она выдается в любом абсолютно образовательном медицинском учреждении, проходится, и, соответственно, вы сдаете уже после зачисления. То есть до этого думать об этом не нужно. И вот поскольку сейчас мы тему справок затронули, это больше всего, наверное, касается при заселении в общежитии. Вот все, расскажи, ты когда заселялся да, в общежитии, какие справки нужно? Что нужно, какие документы нужно собрать с ребятам, чтобы заселиться? Uh -huh. Ну, в первую очередь, это, наверное, документы, которые подтверждают вашу личность, это паспорт, потом еще нужны ННН, СНИЛС, фотографии нужны для того, чтобы, собственно, сделать ваш пропуск в общежитие. Также нужны копии флюорографии за последний год. И анализ крови нужно еще там сдать, нервы. Uh -huh. вот. Если не ошибаюсь, это все документы, которые нужны при заселении. Uh -huh. Хорошо. Но там еще, причем, этот анализ крови, он действует определенное количество да, времени. Да, месяц, месяц. Только месяц действует. Ну и, соответственно, вот эти документы при заселении вы собираете именно после того, когда вы уже знаете, да, что вы поступили, mm -hmm. у вас уже есть приказ на руках, и вы имеете право для заселения в общежитие. То есть ну, это, вы... наверное, такие вот основные. И плюс, конечно же, иностранцы у нас делают медицинскую страховку все в обязательном порядке, когда приезжают, да, им тоже необходимо будет вот, это, вот эти моменты... Э уточнить mm -hmm. у нас. Ну и на опыте предыдущих лет тоже, наверное, хочется добавить, что справки все необходимые лучше делать дома, до приезда, потому что когда приезжают, там э, очень тяжело все это собрать, и обычно бывают в поликлиники большие очереди. Так что перед тем, как вы приезжаете заселяться, лучше дополнительно все справки уже сделать. Mm -hmm. Вот то, что сейчас все п по поводу заселения, это касается не только иностранцев, это касается Всех. и россиян. У нас очень много ребят из регионов, да, к нам приезжают, и, конечно же, вот эти моменты они спрашивают. У нас есть, кстати, очень хорошая социальная э, сеть, да, в социальной сети группа Ask и Ask.Imo, я уже да, о ней говорила. Я думаю, что коллеги вот, э, сейчас во время эфира запишут это название. У нас есть эта группа абсолютно практически во всех социальных сетях. Она доступна и для иностранцев в том числе. да. Это и ВК, и Фейсбук, и на Ютубе у нас, и в Одноклассниках мы есть. да. И есть в различных других социальных сетях, таких как UQ, RenRen, WeChat и так далее. То есть даже в какао теперь у нас есть свой... Аккаунт, А также подписывайтесь на наш ТикТок. А, я думаю, на сегодня это все. Mm -hmm. Я благодарю вас за то, что вы пришли, за столь подробную информацию. И, конечно же, напоминаю вам, дорогие друзья, что это был Инсталайф. Я Надежда Мещерякова. Спасибо за то, что смотрели, а вам спасибо за то, что пришли. До свидания.